Как раз о каналах мы сегодня и будем говорить. Тема нашей сегодняшней работы это персональный эгрегор. Прежде чем мы с вами начнем прописывать, структурировать персональный эгрегор, мы должны разобраться с тем, что это такое. Начинаем как обычно с терминологии. Персональный имеет отношение и описывает, что он имеет отношение к персоналию. То есть в данном случае именно к вам.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 А, более того, мы, раньше мы такими понятиями не оперировали, то есть все равно был, эгрегориальная система была, просто называлась она по-разному. Например, Вернацкий называл ее нол-сферой, да, сферой разума. А, это была первая попытка, первое прикосновение понять, как мир идей существует сам по себе. А, юнгианское наследие называет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 тем в большей степени эта идея имеет право на существование здесь. То есть Когда только-только а, появилось христианство, да, оно, например, не, не, не, не было очень сильно распространено в сознании голов, но когда достигла критическая масса прихожан, у людей не возникало сомнения о том, что по воскресеньям, например, надо ходить в церковь на службу, да, и все дружно ходили в церковь на службу, потому что не возникало даже сомнений о том, что этого а, не надо делать. Да,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 научиться считывать эту информацию вперед других существ. И эта информация должна быть действительно уникальна В твоей голове должна появиться идея в первую очередь, а во всех остальных чуть-чуть попозже. Либо только в твоей голове. Это предопределит вашу уникальность. такая уникальность можно достичь только одним единственным способом. Связать свое ядро с ядром некоего божества, то есть минуя эгрегориальное пространство с разумом некоего божества. Та самая частота функционирования и вибрации ядра, о которой мы с вами говорили, оно должно вибрировать на, как минимум на той же самой частоте, что и сознание божества, с которым вы будете связаны. Условно предполагается, что с большей степенью вероятности вы легко можете соединиться с разумом того божества, которое вас же и породило когда-то. То есть это не противоречиво, оно есть суть вы. просто более организованное, имеющее совсем иную природу. Просто частота, на которой вибрирует ядро вашей системы, на этой же частоте вибрирует ментальное тело его системы. То есть и ваше ядро, это его мысли. Таким образом наступает момент синхроничности. Вы начинаете дышать в одном ритме, ваши основные тонкие структуры, исходя из вашей природы, начинают вибрировать на одной частоте. В вашем случае ядро бутхиального тела, в его случае ментальное пространство его системы. Пока все понятно? Замечательно. Таким образом. Логика подсказывает, что если ваше сознание освобождено от наносного, если вычищено астральное тело, если ментал свободен, если каузальное тело а, претерпело разбор неудачных цепочек, которые могут исказить, элементарно исказить получаемую информацию, и соответственно система ваша выстроена таким образом, что как минимум не просто не помогает, да, хотя бы не мешает ядру вибрировать на той частоте, а вообще призвано, конечно же, помогать, то есть работать в качестве усилителей и тело, и живое, и мертвое, они должны работать в качестве усилителя вибраций для ядра, но хотя бы не мешает, у вас есть хороший шанс, по крайней мере, соединиться со своим прародителем, а, либо же в случае если, скажем так, до прародителя достучаться не получается, и либо это сознание уже уничтожено, умершлено или запрещено к проявлению здесь с подобным, близким по чистоте, близким по духу, близким по информационной наполненности. Добиться этого лишь можно освободив ядро. Поэтому мы с вами так долго с ядром и бились, где критерием оценки является центр Хара. Потому что даже если вы свою систему не сможете выстроить как усилитель для вибрации вашего ядра, центр Хара это будет тот самый толчок, который хотя бы разово импульсно сработает как усилитель и пошлет ваш импульс на поиск внеземного разума, да, вот того самого своего бога у которого есть имя, у которого есть легенда, у которого есть происхождение, у которого есть опыт присутствия когда-то в этом мире. Если вы сумеете этого достичь, то формирование персонального эгрегора в, в рамках существования этого мира станет настолько естественным, насколько это возможно. Потому что закон гласит, только лишь тот человек, который является значимым в этом мире, имеет право на персональный эгрегор. А кто в этом мире является более значимым, чем проводник силы разума и воли определенного бога? Никто, потому что именно на идеях божественных мыслей строится любая эгрегориальная система, только вы в отличие от них будете а живой, обладающий свободой воли и не а, являющийся тупой программой, призванной выполнять какие-либо действия. Вот об этом мы с вами сейчас будем говорить, чем персональный эгрегор живого отличается от просто сформированного идейного эгрегора.